Всем здорово! вами Гидра94 4. Сегодня у нас реакция на новый ролик от Мармока. Рафт Coop. Выживание на острове. Не помню, рафту Мармок был или нет ролик по нему. Даже если был, по-моему, проходил его в одиночку и в копе. Ладно, давайте смотреть. Пойдет прямиком это Рабочий стол Мармока. Ну что, ребята? А рафт? Рафт? Да, Рафт, значит, Там, да? Да, опять резик 6 был. Как видно. вам уже известно, господа, я сегодня играл в рафт до 5 утра, и наш маленький плод теперь практически не узнать. Да сейчас я тебе покажу, с... да? делал-то. Прогрузился. Так. Да, и у меня почему-то. А, все, нет. А, теперь теперь увод. Оглянись. Пришел сразу спать. Целый мир построил, он пошел спать. Ну, а первичь ублюдок. <och> <с tranq> <с til> увидел <получил> <нудов> кухню до богов и богов да Потому Еда богов я бессмертный помар, а я готовлю только божественную еду кстати это пятизвездочная <с Stop> но на и появился до стримера так что с грязными руками за пищей богов не лезть теперь наверх второй этаж здесь у нас тупо плавильни пока чтобы скрафтить еще минуты. Прямо от кухней половины? Бай, э, туристы, есть кого то глина. Мне нужно создавать новые крутые вещи. Я положил в большую эту. А что? Дайте мне глины, бля. Глина всему голова. Я положил в большую. О, ещет. глина. Вы не представляете, какая она ценная и какие крутые вещи создаются из глины. Я приготовил овощной суп. Кто хочет попробовать. А в чем вообще смысл игры? Просто, да, просто я прожить я как можно дольше? Ух, а я сам-то голодный, я вас кормлю. Вот истинный повар, видите, он сначала покормит клиентов, а потом сам покушает. Свеклы, причем. Я сейчас умру. Ты сейчас умрешь от голода, а я тебя не покормил. Нет, я не покормил. Плохой повар! Покормить быстро, быстро. Иди сюда, смотри, открой первый ящик, возьми самую большую рыбу, она твоя. О, да. Я одну такую уже захалывали, даже отвергал. Прям вот, держи ты ест, а я прям так... Мразь, блядь, я пошутил. Это на черный день был. Я суп начал варить. Уйди отсюда, там моя территория. Так он готовый, тебе тарелочка нужна. Есть один. Так, начать готовку. Все, на тебе тарелочку супа. вай-вай-вай. Боннадди. Маму глинук ему из глины, из драгоценной глины. Да вот для этого глина и нужна, чтобы крафтить Сусть, тарелочки. Знаете, мы, очень... конечно, пытаемся выжить в диком мире. А, мы должны сохранять человечность. <с <с Белком, тулаун, да. Мне кажется, либо там какие-то крышу небольшую. Как думаешь, лучше внутрь или чтобы снаружи было? Чего, крыша? Мне кажется, снаружи <связано> лучше Типа Я как знаю, козырек, знаешь, быть похоже на козырек, вот так вот. Я понял это... тебя. Тебе абсолютно насрать. На то, чем я здесь занимаюсь. Блин, не крепится. То есть крепится, но смотри, то есть блять. Это не очень. Пройти не дает бумажка. Блин, я ее убирал как раз, это член. Ее встал в член, да? Вот так вот. Уперся в него. Это намек твои да. Да да, да, да. Глинамесы там все дела у тебя Ты вот так имел в виду, да? Именно так. И у меня есть, чтобы повесить. Не, так вывеска я сохранил ее. Погоди. Вот. Опа. Смотри. Чекс. Не подпрыгивай. Чи собственно. Чи Ботанический сад. Сегодня лезет. Чистский, я а, не вмещается. А был бы член, можно было бежать прыгнуть и таким лицом. Как хочется попал туда. Как тебе? Мой сад ботанический. Что? Почему он член называется? Потому что. Ботанический сад. Нет, написано член. На самом деле сюда просто фраза ботанический сад не влезла, а вот член Игоря влез легко. Остро. как усмысленно. Ты Знаешь что? Хочешь выживание суровое? Mm. Хочешь суровое выживание? Сейчас я тебе устрою суровое выживание. Сейчас подплывем к острову. Ты будешь меня молить, чтобы я тебе дал еды. Почему? А увидишь. <связь> Сейчас мы устроим нам выживание. И сохранились все, себе забрал. Волоской. Mm -hmm. как ты была, Угу. Что ты как-то выставил? Шел день? Mm -hmm. Прошел день. Так, в 5 утра вчера говорил. И да, <свят> на утром, на рассвете, когда не проснулись еще дети, два взрослых мужика. Давай поймай волну и запрыгивай на остров. Все. Так, он меня не слышит, значит, сейчас поднимаем якорь и пускаем плод в свободное плавание. <свят> Стой, Стоп. ты куда? Игорь! Я забыл вещь. Игорь, да? Все нормально. Выживание начинается. Все, отправил плавание. плавник. Не уходи, или не мужик. Давай посмотрим, как долго мы сможем продержаться. То, что на есть, я не знал. И вот так на плоту и надо болтать. Который у меня. Я говорил, что ты будешь меня умолять. зачем у бутылка Смотри, здесь есть кокосы. Ты как-то под водой дышишь, чтобы продержаться. Нужно просто правильно распределить питание. Наш дом уплывает. О, О здоровяк. Хотел контент, вот тебе контент. Выживание на острове в рафт. Ну, я знаю, чем все закончится. Смертью. Да, оба сдохнут тупо. Ну я убью тебя я все Конец один. Когда ты не будешь смотреть? Пока ты, Ну, смотри, просто тебе такой челлендж. Ты должен всегда следить за мной. Да, и тебе ровно такой же челлендж. Знаешь, профессиональный рыбак начать. одним глазом... Говорит... Э, что? А -а -а -а -а -а -а -а. <существует> Куда остров пропал? Блин, какого хуя? Условия ожесточились, Игорь. <существует> а хавать в воде же не можно, да? Акула! Акула, акула же не здесь! Я акула местная. Может остров пропадает Anybody? из Нет, плот, и уплывает далеко? Воду, в воде, да. Можно кушать в воде. Попробуем нырнуть на дно. Интересно, ну, вот просто... В таком месте есть здесь дно вообще? Я акула тут же. Не меня, не меня, не меня, не меня, я поел галима еды. У меня в желудке сейчас творится вонючая магия. Я предшественника только что сожрал ее. Она была очень... Она была при смерти, короче. Я думал, кого-то Что с тобой? Нести? Нету воды вообще. Я сделал... В смысле, нету воды. Оглянись. Смотри, С... я сейчас сделаю <смех> из тебя плод. <смех> <смех> и уплыву отсюда. Я тебя взял! Да нахуй ты мне уже такой нужен! <смех> <смех> Чувствую себя <смех> Охерена сдохнуть в океане от обезвоживания, да? Да, уже <смех> <смех> это тупо. <смех> как тебе закат, Игорь, нравится? А, ну, хотя а по кругу уже. Его... Синюю. В океане же соленая вода. Да. Море синее, небо синее. И мы два долбоеба. Тоже синих. Я вижу пластика дохрена. Видите, это, что я вижу. Что, что вижу? Они уже вернулись что, на плод? Вижу. Остро видишь. Луну видишь? А, плоды этот заброшенные. Выдох. Да, да. Как мне было хорошо. Посрал все-таки. То чувство, когда ты заходишь в туалет, садишься какать, а там нет туалетной бумаги. А там нет туалета, и ты вообще в кладовке. Хотел сказать. Почти, что. Но мой случай тоже опасно был очень. И как ты выкрутился, если не секрет? С грязной попой. Со спущенными штанами. Штанов просто Вышел в магазин за бумагой. А можно соблюдеть эти красивые деревья? Да, они для этого и растут здесь. Для чего что не хватает. Витаминов, какие Халявное дерево, типа? Я просто развалить хочу дерево какое-нибудь. Показать свою силу. Здесь Всего сколько времени будет придем, там, придем... восстанавливаться? Никогда не было желания разъебать что-нибудь. Тебя, например. И желание просто за то, что ты бьёшь по моим пальмам. А перед подка... А перед, блин, как продать так, что за редкая порода дебила. А перед показом следующего момента хочу вас ознакомить с таким персонажем, как Канопатый. Канопатый а — -а -а, это... ходящий магнитофон с ушами. Вот, черт, просто произнеси слово! Если есть песня с этим словом, то этот магнитофон заиграет обязательно. И чтобы не быть голословным, вот пара живых примеров. О, есть, да, уже есть. Нам же нужно выкинуть, достань, не выкинь, куда-то. В океан. В океане, в океане. <свеческий> Открывай, девочка плыла. Мне нужно расплавить весь песок, что осталось. Я готов целовать песок, по которому <свеческий> Обернись. Вот все время поедаю. Ой, да, у меня все, у меня болезнь. У <свеческий> болезнь? Смотрите, сколько у нас сувениров. Прикольно. Да. Кстати, вот а бабушка хочет мне нравится как залетают овощи просто в этот суп прям хочу су супа какого-то знаете такого свежего из свежих овощей такого знаете, свежей капусты прям он, супчик вот который это... который плотненький такой знаешь они а водится такая ну давай стой, давай давай с, <pissed> <с, <Six> <водиться>. <п sinceras> с не вообще а что за песня, я не знаю. Бузева, водиться не годится, я годится. Напиться и убиться просто хочется. Да шо здоровье? На здоровье. Чё ты нашел перья? Как край? Не крась мою кухню. Покрась что-то свое, пожалуйста, оставь мою кухню. Оставь мою кухню, я сам хочу ее покрасить. Не порти, пожалуйста, палубу своими красками. Не шевелись, иначе я их выкопаю. Не трогай, сука. Иначе я тебя закопаю. О, смотри, дом как преображается вообще красиво. Ну, да. Красивый красный. Я надеюсь, это не связано с тем, что ты баба. Ну, блин, это всегда, когда я поднимаюсь, что в этот пустой ящик просто. Пустой ящик, я Ну, когда ты его открываешь, когда ты его открываешь, визуально он пустой абсолютно. Я ничего не могу с этим поделать. Заткнись. Я долба Б? Ну почти, сука. Я про это все сказал: я дал Б, и ты меня прибил. Не получилось высказать свою мысль. И продолжай, мне кажется, ты все сказал. Так, а как эту голову? Ну, по-любому, голова акула. А, как. Ну, голова акулы есть же здесь. Че? И че с ней делать, я с ней не делаю. На голову надень, блядь, и бегай, как придурок, вот. Дай сюда, кинь, я тебе покажу. Делаешь вот так вот, tevon как дебил, бегаешь Я акула, я акула! Берегитесь! Сука, я акула, блядь, я акула, на... Чайки тут уже сжирает, урай Пиздец, чайку убил. Ну а чё она мои посевы сжирает? Охуела, что ли? Ну чё, ночь. Гуляешь всю ночь до утра. Я-я-я-я. Что это было сейчас? Посмотрите, есть ли что-нибудь прямо на дне океана? Там твой канал. Зачем нужно идти сувениры, как Какие-то котики, уточки. Я думаю, Игорь не обиделся, а это шутка. и только инвентарь снимает. Игорь! Игорь! А Игорь на поверхности просто уже. Это ну. Ребят, а я новый щас... остров. Ну нахуй. Походу. Кто меня, блядь, смотрит, это такая чистая рыба, блядь, у которой висит светильник перед лицом, знаешь. Нихуя не понял. Сам что-то там. Сухопутные. Привет. Можете отстёгивать ремни безопасности, и мы доехали. Спасибо, что воспользовались нашими транспортными услугами. Не забудьте рассказать друзьям о нашей компании. Здесь был Хорошо. и Рафт. Увидимся в следующую... правильно. А теперь Рамки, Рамки, Рамки. рамки. Как стрелял в армии Мармок. Стрельбища Марин стоит, как только поступает приказ огонь автомат летит. Жена заходит в комнату, а Марин стоит, как при ней произносит. Мне сосулька во рту. Три часа ночи, стук в дверь. То это принесло, мармок Что? Я только три картошки закинул. что сейчас выйдет? Только три картошки. Да нет, скорее всего, просто испорченный суп. Так. Как класть вещи на стол? Кстати, сейчас с супом. В смысле? Спортился. А так как? Чего есть. Никак видимо. Я приготовил свое любимое блюдо, Тёма. Хочешь попробовать? О, супец, подожди. Я вот там рыбу подъедает. Нахрен мою рыбу из рук. Супа хочу. Только сказал? Что Но, в целом, выпуск получился какой-то, ну, слабенький. Конечно, смешно было, но очень мало. Ну, не знаю, особо тут в режиме выживания как-то особо... Фейлов особо не было, багов тоже. Только в вот глупость стоит с островом, что что то, что почему-то взял, пропал в какой-то момент. Ну и то, что акула там внезапно появилась, и все. А так, ну, очень слабый выпуск. Ладно, если просто подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вы на кончик, не пропускайте видео, в группу контактов подписывайтесь на Мармока и до следующего видео.